Так, всем привет! Ну, сегодня покажем э вроде как ничего прям глобально нового, но здесь будет сделан переход по базе чуть-чуть оттененной краской, чтобы было заметно и по лаку э -э, в версии, скажем так, всем известной, но с материалами те, которые работают в один слой для перехода. Но ну, а здесь просто делаем переход по базе. Распишуем красиво, посмотрим, как это делается тоже в версии материалов Лехлер. Так, что сейчас будет происходить с панелями? Тут мы в переход дуем и подлак целиком, а здесь. В переход дуем, и под лак в переход. 600-800 тысячный дрезак Пробили случайно, но с этим мы ничего не делаем. У нас задача просто лак в переход кинуть красиво и базу через биндер положить. Сейчас это все расскажем, все покажем. В гаражах мы таким пользуемся не нечасто. Но тут покажем вот именно так, как оно положено. Так, у нас есть биндер. Да? Чистый. Pues да, Потом база, И чуть подколорируем базу, да. чтобы было видно переход по базе, как он образуется. Ну да, то если это тут нанести, там и не поймем. мы не, да, не поймем ничего. А так возьмем, так, чтобы так это? было видно. Так, ну, без фра. А нет, ну ладно, давай, так... да. и... так вот. Ну, хотя бы. Все. Потому что если больше добавить, она просто стоит настолько. Отлично. Ярко, что там не а, понятно. и переходник для а, лака сразу. Который у тебя. Угу. Вначале база там, где надо, без, без последнего биндера, правильно? Да, конечно. То есть база, потом биндер, база и лак. Так, это у нас чисто база. Да, это чисто база. Подколорировано. Да, То есть Здесь будет у нас лак. Переход, здесь? Ну, вот базу где-то здесь у а меня -а -а. Вот, соответственно, делаем все по диагонали. Окей. Okay. Что базой укрываем типа какой-то ремонт потом биндер потом опять база база чуть-чуть оттенена чтобы мы ее видели сейчас ну есть есть чуть-чуть оттенок но не сильный кстати а сейчас со следующими слоями значит, ну да да не так что видно она вон Mm-hmm. <laughs> чистом виде да. А вот есть ли смысл? Просто некоторые делают вот биндер Потом в биндер наливают краску да, есть. И да, потихоньку, есть. потихоньку. Да, это еще, да, это еще один способ это Делать э, переход Это же способ очень хороший а -а -а. Не слежать яблочных Mm-hmm. Но часть, которая осталась, голый биндер, его укрывать не обязательно, базы. То есть он, он не будет виден под лаком, никак какой-то оттенок, никакой полосы, Вообще ничего даже, такого да, не будет. Не надо стараться, чтобы он даже был близко к нему. А То был. есть, да, биндер должен остаться биндером. Да, он прозрачный высыпнет, никаких дополнительных полосок не будет. А того, что перепылите биндер, толку от биндера там внизу никакого. Ну то же самое и на крыле Только так как у нас есть еще переход по ладу, ну, то, да, Надо осторожно надо, надо сделать, То есть получается зона 600 под базу, зона 800 Именно переход по ладу э, по первому слою, да. и зона P1000, которая поддерживает нашу ну, шагрень э, заводскую или старую шагрень в нашу да, Вот сюда стараться уже винтер не наносить Также 920 тот, который самый адекватный для наших условий. В предыдущих видео уже видели, ничего не поменялось за это время. Смешивание также 2 к 1 и 15%. Так, ну тут, тут все. все. Закроем Ну чтобы грязь. Ну да, ну, то есть, ну я к тому, что в матовое состояние, как видно в матовом ну, да. состоянии. Насколько там что, разница. Кто чего боится, под лаком оно будет все одинаково сразу. Да. Опять же, для того, чтобы сохранить вот здесь цвет, чтобы не желтило, чтобы не было линзы. А, так как лак полутора, полутора слойник, первый опыльный а слой, вообще как в общей рекомендации, кидается до потом соответственно выдержка или не выдержка уже последним закрывается вся целиком деталь и вместо там 50 60 микронов вот здесь вашего материала всего лишь получается там 30 но еще есть такой момент что если мотована скотч брайта но ну, я лично замечал то накрываю лаком только там где ну, первый слой, там, где у меня заканчивается база. Ага. И если нормально пригрузить, может потечь. Вот может надорваться там в районе замка, вот так вот, да. Реально замечал. Ну реально, замечал. Ступлюн, да, даже ну, осень реаль это, да реаль это, реально замечал, что да. больше склонности к потеку, нежели весь, если кинуть пыльцой. Ну тогда -да, толщина больше. То есть тут тудом-судом. Ну, как вот общая рекомендация, да, того же самого вот, да, вот эта суда остается чистой. То есть первая суда выдержку, а потом один полный уже целиком, чтобы no, okay. разноцветов не было. Сейчас так и сделаем. Ага. сейчас досушим когда покажем еще так вынесем но я скажу так вот такое вот если в переход покрасить с крылом можно впарить Конечно. то есть в серебро капнули красного покрасили и это можно впарить да. но ну, если равномерно такое пятно размыть на машине Конечно. клиент вряд ли сразу обнаружит пока ему пальцем не ткнуть по базе мы сделали, да вот тут. Так. Ну, то есть видно даже где 800 заканчивается машинка, да, да, она да, да, да. поматовости разная вон часть Соответственно здесь такая же ситуация, то есть мы закрываем первый слой до, чуть выходя за границу перехода по базе, да, то есть зону 800 И потом вторым слоем закрываем опять же не до конца, близко не подходим к границе П1000 чтобы где-то у нас вот ну, 6, да. ну, но опять сделать. же если это автомобиль то тут заклеена бумагой завернута да, да. парашютик, парашютик там да здесь да, есть но мы сделать парашюр. ну нам да нам не именно был важен попыл все что хотите защитить защищайте нет полировальную вам руки и вперед да, не, Теперь ультра -ХС, да? да. без всяких межслоек не, не, без не выжидания надо, до высыхания и надо, всего остального. Вот, вот, вот, вот. Ой, ну этот прям жирненько надо, относительно того, чем я раньше, вот уполами работал. Там надо аккуратненько. Если я вот так бы нанес уполу, у меня... Ох! Можно, можно сделать, я вот здесь просто покажу как бы технику, да? То есть э, факел широкий, соответственно, ориентируешься Просто вот такое движение. Этого уже достаточно Я стоит, понял. Да? Здесь я, скажем так, сделал более филигранно. Ага. Ну, есть разница между тем, как я привык работать у Боловском и этим, реально разница. Он именно УХС, он адаптирован под лаки УХС, соответственно, и ниже то же самое. У него сухого остатка намного больше, чем у других, поэтому вот... Так а какой тут сухой остаток, если это растворитель? Здесь растворитель совместно с лаком. А, а там чистый растворитель, почему? Чистый растворитель у большинства фирм есть. А, вот, я, потому что, как да, я говорю, ресипяток да, нанес да. чистый растворитель, у меня нахрен все стекло уже. Не, у нас есть тоже чистый растворитель, да, то есть другой, такой артикул, но это а, вы... но это принципиально другой продукт относительно а есть, того. Конечно, да, то есть вот. это принципиально другой продукт, именно который помогает малярам ну, работать чуть лучше, чуть быстрее. То да? есть Если он попадет на границ, страшного, как бы ничего тут подполируется, будет. все нормально. Он, а, мало то, что его можно, так да, скажем так, но ну, обычно все трезаком немножко да а. и полирует, нет, если все сделано просто грамотно, машинкой, да, шутка. машинкой, да а на черном цвете просто отдать и забыть. А, да, да, вообще, на самом деле, на самом деле, он очень хорошо перетягивает лак на Сейчас высохнет, посмотрим. то есть, если, дело, если им привыкнуть, как работать, то, например, я выполнял ремонт на задних арках вообще без полировки, он натягивает так, что и не видно нигде нет. ну, да Сейчас пока что матовости глобальная не просматривается, ну посмотрим, как высохнет. Так, ну нам тут теперь чуть-чуть пошумят. Выкатили мы из камеры, посмотрим на переходы. То есть тут сам переход как таковой, ну даже оттенка, можно сказать, что что-то видно. На двери его лучше видно этот оттенок. Тут Больше площадь просто. Я так отойду, чтобы красное было видно. А все под лаком ну под лаком до да под лаком каких-то пылов не видно то есть биндер проглотил все эти пылы и все тут нечего просматривать тут мы не увидим именно э, перехода очень малая часть и аккуратно раскидана а по э, переходному баллончику все равно вот жирновато, как мне изначально показалось что жирновато, я бы тоньше нанес, чуть-чуть пошел срыв надо тоже быть с этим делом аккуратно но там где была тысячка перетертая мы ее по сути не видим вот этот вот переходил он это все дело размыл и, и вот не было надрывчика можно чисто машинкой шлифануть и все готово технология действует но надо приловчаться потому что это, да, вроде не глобальный косяк досушить катером, пильнуть, но опять же это лишняя работа, поэтому надо приловчиться правильно, чтобы все прям правильно, Мне изначально показалось жирное, но реально оказалось жирным поэтому технологию запомнили, записали, кому надо тут запомнили, что жирно не наливать повернули и отдали все довольно таки просто если есть какие-то вопросы, там в комментарии обращайтесь ответят, помогут. На этом все. Всем спасибо. Пока.